Привет всем! С вами штаб Алексея Навального в городе Иваново. Меня зовут Максим, и сегодня мы возьмем интервью у нашего координатора штаба Александра Румянцева. Александр, здравствуйте! Привет всем! У меня к вам пару вопросов. Начнем с главного. Что такое штаб? Что такое штаб? Ивановский штаб Алексея Навального – это маленький кусочек большой структуры, которая создана для реализации тех целей и задач, которые поставил перед собой Алексей Навальный – участие в президентских выборах. Александр, вот уже достаточно времени с момента открытия штаба в нашем городе. Что было достигнуто за это время? Штаб работает в строгом соответствии с программой, с избирательной, с программой избирательной кампании. Штаб встречает здесь волонтеров, работает с волонтерами. Штаб приглашает, регистрирует желающих поставить подпись Алексея Навального. Штаб занимается агитационной работой, штаб занимается работой на кубах. В штабе проходит очень много различных мероприятий, лекции, встречи, дискуссии. В общем, жизнь в нашем штабе кипит. Uh -huh. А какие мероприятия планируются в дальнейшем? На каждую очередную неделю в нашем штабе формируется программа раз... самых разных мероприятий. Мы работаем на информационных кубах, мы слушаем в штабе лекции, в штабе проходят различного рода беседы и дискуссии, мы снимаем видео, мы развиваемся, мы ширимся, поэтому я приглашаю в наш штаб волонтеров и сторонников, и каждый в нашем штабе найдет себе занятие по душе. В середине недели состоится организационное собрание по подготовке к митингу 12 июня. Это мероприятие тоже пройдет в штабе. Раз уж мы заговорили о митинге 12 июня, расскажите подробнее о нем, где он будет проходить, что вы хотите достигнуть, каких целей? Ну, понятно, что митинг 12 июня – это продолжение нашего протеста, который стартовал 26 июня. Ответов на наши вопросы по поводу борьбы с коррупцией от нынешней власти мы не получили. Поэтому, по инициативе Алексея Навального, 12 июня, в День России, пройдет очередное протестное мероприятие. В этом мероприятии примет огромное количество э, городов, нашей страны, в том числе и в Иваново. В Иваново митинг состоится на мемориале «Красная толка». В отличие от прошлого митинга, который проходил на площади Ленина, я также всех на этот митинг приглашаю. Я очень надеюсь, что несмотря на то, что власть вот таким вот хитрым способом попыталась воспрепятствовать тому, чтобы митинг был многочисленный. Приглашаю всех принять участие в этом протестном митинге. Еще раз напоминаю, митинг состоится 12 июня с 14 до 16 часов на мемориале «Красная талка». А вот еще что. Чем отличается Ивановский штаб от других? Ну, я думаю, что каждый штаб имеет какую-то специфику. Мы общались с участниками, руководителями координаторов штабов в Нижнем Новгороде, в Костроме пока я затрудняюсь сказать, чем мы выделяемся, чем мы отличаемся. Я считаю, что мы работаем хорошо, активно, нормально. У нас подбралась очень замечательная команда активистов, команда волонтеров. Жизнь в штабе кипит. Существует ли в нашей стране какая-то оппозиция помимо Алексея Навального? Если есть, то кто эти люди? Ну, конечно, в нашей стране существует оппозиция. Оппозиция разная. Есть так называемая «системная оппозиция», которая входит в а, партии, которые имеют сегодня представительство в Государственной Думе. Есть партия «Яблоко», партия «Парнас», которая не входит сегодня в какие властные структуры, но это зарегистрированные партии, и это тоже оппозиция. Есть ряд оппозиционных объединений, не зарегистрированных партий, общественных организаций, такие как «Партия Прогресса», например, «Партия 5 декабря», «Движение Солидарность», это тоже оппозиция. Каждая оппозиционная структура в нашей стране имеет свою структуру, особенности, имеет какие-то границы оппозиционности, но тем не менее оппозиция, помимо объединения сторонников Алексея Навального, в нашей стране безусловно есть. Недавно вышел фильм «Либералам, черным налом». Как вы относитесь к нему? Вы его смотрели? Да, я этот фильм смотрел, но мне кажется, это такая не очень качественная поделка. Мне кажется... Этот фильм, так же как и процесс против Алексея Навального со стороны Усманова, сделан исключительно для того, чтобы отвлечь внимание жителей нашей страны от тех проблем, о которых мы говорим в рамках своей компании. Вернемся к нашему Ивановскому штабу. Есть люди, которые не могут принимать активное участие в жизни штаба из-за нехватки времени. Что вы можете предложить им? Ну, в нашем штабе проводится очень много разных мероприятий. Поэтому мы можем людям в те промежутки времени, когда они свободны, предложить принять в этих мероприятиях участие. Прийти, послушать лекцию, например, подискутировать. После лекции а дискуссии здесь, как правило, бывают очень жаркие. У нас есть предварительный план работы на улице, работы на информационных кубах. Это не является какой-то секретной информацией. Если у человека есть час, два, три часа времени, мы приглашаем принять участие и в такой работе. Сегодня началось распространение различного рода агитационных материалов, которые каждый волонтер может Просто-напросто распечатать сам, поделиться этими агитационными материалами С соседями, знакомыми, жителями своего дома Мы можем подсказать и показать, как это сделать самостоятельно И таким образом принять участие в нашей избирательной кампании Поэтому возможностей и способов участия очень много Поэтому мы приглашаем всех неравнодушных в наш штаб Расскажем, покажем, научим, как мы это делаем, как это делают наши волонтеры и у каждого будет возможность в меру сил, возможностей и времени принять участие в нашей работе. Спасибо большое за интервью. С нами был координатор штаба Александр Кумянцев. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят правду.